Меня зовут Ильдар, я представляю команду казанских аллигаторов. Мы приехали из славного города Казани на этот праздник, на день рождения за Бизи. Он просто Бизи, одним словом, шикарный. Добрый день, меня зовут Азат, город Казань. По поводу мероприятия чувства переполняют, позитивные чувства. Я очень рад, что я в этом сообществе. Огромную благодарность всем друзьям, наставнику в том числе. На этом... «Мероприятие на следующий год надо быть обязательно. На мероприятие, которое приняли решение будет, дай бог, в Турции через каждые три месяца. Надо быть обязательно. Для чего? Для того, чтобы, как говорил один спикер, чек проваливался. Не чек, а жетон, он говорил. Да? Для того, чтобы это работало, надо самому в этом работать, принимать участие и быть частичкой всего этого». У каждого человека есть уникальная возможность попасть в это сообщество. И как поступил я, я эту возможность не упустил. Хочу пожелать удивлять нас постоянно какими-то новыми наработками, удивлять нас этими новыми возможностями, да, как удивили бинаром, удивили новыми странными странами, удивили вообще самой организации этого мероприятия и удивили новыми людьми и спикерами, которые выступали перед нами и которые в дальнейшем будут повышать наш контек на нашей площадке. Супер площадки! Хочу продолжать с, этой, с этим сообществом, я с вами. Хочу пожелать, чтобы все было у вас хорошо и у нас с вами тоже.